Всем здравствуйте! Мы снова в эфире с вами и начинаем нашу трансляцию. Как всегда, сейчас вечером. Вот Начало у нас начинается с новостей. Новости все везде, только об одном. Я думала, не буду об этом говорить, но у нас коронавирус у каждого на слуху, у каждого на языке. Поэтому коронавирус, как мы живем... Во время карантина. Ну, хочу сказать, вот мой опыт и мои мысли вслух, так сказать, что в принципе вот этот карантин идет нам на пользу. Мы стали больше общаться в семье, мы стали меньше времени проводить и сгорать на работе. Вот, то есть коронавирус, не сам коронавирус, а именно этот карантин нам принес положительные результаты. Увидели наконец-то, как учатся наши дети. Вот, дети начали учиться онлайн, поэтому более глубоко пришлось вникать в эту учебу, вспоминать свои детские года и, и то время, когда учились. Вот, сегодня я узнала, наконец-то, я думала, что мой ребенок учится хорошо, прекрасно знает химию. Но когда мы чуть-чуть копнули, мы поняли, что наше среднее образование или наши учителя ставят просто оценки, а знаний не дают. Или же это так кажется. Буду надеяться, что это мое мнение. Но какие положительные эффекты вот в этом карантине? Я сегодня прям смеялась, действительно интересно. На улице очень холодно. Вот Раньше бы мы, конечно, ходили шариком. Вот положительный результат от маски. Какой? Тепло, помады не надо. То есть экономим уже <смех> бюджет, не покупаем помаду. Спрятались под маской и все. Э, Во-первых, чем хорошо, что э, мимо мужчин, которые любят выпить, можно спокойно проходить, он в маске. И ты не слышишь этого запаха перегара, если ты не переносишь разные всякие запахи нехорошие. Поэтому в этом есть и положительные эффекты. То есть, наконец-то мы вспомнили mm -hmm. об общении, наконец-то мы не сгораем на работе, наконец-то видим детей, мужей. Вот. И сидеть возле телевизора неинтересно, потому что говорят об одном. все время нагнетают обстановку, все везде плохо, все везде, раньше бились все, в основном депутаты, сейчас тоже почему-то новости, новости, все везде вращаются вокруг какой-то какой каких-то таких вот отрицательных моментов, негативных моментов. Вот, это то, что хотелось, я хотела обходить этот вопрос коронавируса, но вчера, мы общались, и, естественно, все везде только об этом и говорят. Поэтому я решила найти положительные результаты от этого всего. И мне кажется, что, в принципе, в принципе ходить в маске даже интересно. Мы решили, мы нашли всякие вот интересные маски. Сейчас молодежь ходит в красивых такие, какие-то там модные маски. И, и красные, и черные, кто-то с вышелками носит маски. То есть пошел новый тренд в моде. У меня здесь помощник есть. Слышите, наверное, это Бетховен. Я разговариваю, и он разговаривает. Он у нас... Он, ой, сейчас. Он у нас мальчик взрослый, поэтому, поэтому он, конечно, тоже очень любопытный. Он, давай, скажешь всем привет. привет. Вот, вот этот наш mm -hmm. Он любопытный, когда я разговариваю и он, и он тут, как тут, все где Я сегодня хотела э, прочитала интересные статьи. Вот, и э, то, что я запланировала на сегодня, я запланировала э, рассказать вам о таком прекрасном городе, э, который называется Килия. Вот, э, может быть слышали что Килия это считается самым древним городом нашей страны значит это небольшой районный центр на юго-западе одесской области город этот называется город килия по наиболее скромным подсчетам этому городу 2700 лет что сопоставимо с возрастом Рима. По легенде, Килию в IV веке до нашей эры основал Александр Македонский и назвал Ахилией в честь своего далекого предка Ахила. Город стоит на Дунае, где водится очень много вкусной селедки. Да, вот пишет этот журнал, что наших соотечественники очень много этой селедки даже не слышали. В плавнях этой реки обитают лягушки, чьи лапки местные с удовольствием тушатся сметаной, маринуют. В советские времена. видеть? В советские времена деликатес поставляли даже в Париж, ну, потому что Париж славится тем, что кушает лягушачьи лапки. Сейчас лягушачьи лапки, которые по вкусу напоминают куриные крылышки, можно попробовать в любом кафагилье. Эта местность также славится винами и клубникой. Хоть местный винный завод разливает несколько сортов марочных вин, сами килийцы предпочитают домашнее вино. Особенно популярен там наваг, такое вино. Местные жители утверждают, что сорт винограда, из которого оно делается, растет только у них, в Бессарабии. У напитка есть своя особенность. Сначала алкоголь вообще не чувствуется, но наступает момент, когда при абсолютно ясной голове невозможно встать на ноги. Какая есть достопримечательность килии? Достопримечательность килии? Вперед. Все, мне пришлось выгнать моего помощника. Мне пришлось выгнать моего помощника потому что он тоже хочет разговаривать. У нас он очень любопытный, наш Бетховен. Ему скоро будет 14 лет. У него 6 мая день рождения, поэтому нашему Бетховену будет 14 лет. Да, я хотела рассказать о достопримечательности Кильи. В 1485 году построена церковь. И она единственная в Украине подвальная церковь. Самое небольшое сооружение в Килии – это церковь Святого Николая. Снаружи это здание невысокое и неброское. Но если войти вовнутрь и опуститься по 12 ступеням вниз, открывается просторная и величественная церковь. Углубили храм, чтобы обмануть турков, которые во времена постройки храма в 1485 году – Хозяйничали на этой земле. Тогда было запрещено строить православные храмы, которые были выше турецкого всадника, на конец копьем. Или же это было 2,5 метра над землей. Но архитекторы придумали, как сделать так, чтобы храм был полноценным, и вместе с тем не выше 2,5 метров над землей. Они углубили помещение в землю. И таким образом сделали подвальную церковь. Также есть очень прекрасная, называется Украинская Венеция, от которой тоже хотела, хотела вам рассказать. Это Вилкова. Значит, ну, куда более известен в Украине, за ее пределами есть городок которые относятся к Килийскому району Одесской области, это город Вилково. Название его – Украинская Венеция. Прочно срослось с этим населенным пунктом. Тут же раскинулась редчайший уголок Европы с нетронутой природой – Дунайский заповедник. колонии птиц, естественный плавленый лес, плавненный, Разноликое птичье население на морском мелководье привлекает все больше и больше туристов со всех концов света. Вот такая есть прекрасная Венеция, украинская Венеция, это город Вилкова. Главная достопримечательность живописного городка в дельте Туная Эрики Не широкие, всего 1-2 метра поперек каналы, пронизывающие это уникальное местечко. Велковчане плавают по эрикам, стоя в лодке и отталкиваясь одна и берегов длинными вес длинным веслом, которое называют бабайкой. И если в Венеции быть гандольером, это прерогатива и почетное занятие, то Вилкова с помощью таких бабаек лодками ловко управляют не только мужчины, но и женщины. И даже старушки, которых в шутку называют молодицами на бабайках. Этот город утопает в зелени. От яркого южного солнца... Защищают шпалеры из винограда. Через Эрики перекинуты простенькие деревянные мостики. Ну, там очень красиво. Поэтому вилкова Вилково, конечно, надо съездить. И в Килию, и в Вилково. У нас в Украине очень много мест. В середине 17 века основали донские и запорожские казаки, которые вынуждены бежать на Дунай за казачьей вольницей. В те времена территория принадлежала Османской империи, которая с распростертыми объятиями принимала беглецов. Казаки ведь во всем мире славились своим воинским искусством. Спасаясь от церковной реформы, ринулись в эти края и староверы. Новоселые тяжко трудились, чтобы построить камышовый домик. Нужно было в пламнях набросать бугор из ила, а затем сделать стол дома из стволов вербы, переплести их камышом и веревками, и обмазать илом и камышом, уже опять покрыть крышу. Им же топили и печи, высекая огонь кресалом. Кресалом вот так вот топили печи. Дома освещали рыбьим жиром. Для удобства передвижения на лодках расчищали каналы эрики. Со дня доставали густой вязкий ил. Из него буквально лепили грядки огородов, наращивая площади садов. Так и появилось селение Липованское, которое потом переименовали Вилково. Эти места уникальны тем, что здесь сохранилась нетронутая природа. Таких мест на нашей планете осталось не так уж и много, рассказывают местные экскурсоводы. Поездки в Вилково организовываются из многих украинских городов. Можно также добраться самостоятельно, есть прямые автобусные рейсы и поселиться в одной из местных усадеб. Туристам там предлагают экскурсии на катере по Дунаю, во время которых можно побывать на нулевом километре, в месте падения Дуная в Черное море, а также полюбоваться живописной природой Дунайского биосферного заповедника. Как правило, в стоимость экскурсии обычно входит вкусный обед с местной ушицей липованской называется и вином на бак. это кто выпивает. Из гастрономических удовольствий этих мест также необходимо отметить жирную дунайскую селеночку и вкуснейшую ароматную клубнику. Ну, надо, наверное, съездить будет. Как-то вот пройдет, пройдет этот вирус, уйдет карантин, все когда-нибудь да, заканчивается, поэтому надо думать, куда можно недорого и прекрасно съездить. Друзья, если кто-то присоединился, пишите мне, я вам сейчас напишу «Привет!» Присоединяйтесь к дискуссии. Угу. Так, почему-то я... Не вижу. Присоединяйтесь к дискуссии, пишите, рассказывайте. Рассказывайте о своих местах, где вы побывали, о том, как вы сегодня провели день, вот, как учили уроки, что узнали нового. Но я хочу еще рассказать. Такая вот интересная статейка. Идем за красотой в баньку. Все прекрасно, все знают, что баня ⁇ это, это целое искусство. Вот если вы мечтаете стать неотразимой, но красоту, естественно, подарит банька. Она обновит кожу не хуже дорогих салонных процедур. Ну и поговорим о том, а что же поможет стать привлекательнее и как надо вести себя в бане. Ведь мы знаем, что банька – это кладезь здоровья. Соблюдая советы специалистов, можно получить очень прекрасный результат. Или же, ну, есть очень много людей, которые постоянно, каждую раз в неделю ходят в баньку, они уже эксперты в этой области, они знают, как себя там вести. Но прежде всего, вот то, что рассказывают, и многие пишут, алкоголь и баня, они несовместимы. Это надо знать. То есть нельзя употреблять спиртные напитки, пиво, в бане, потому что это очень большая нагрузка на сердце. Перед заходом в парную, что надо сделать? Прежде всего, надо очистить поры. Тогда кожа будет проще освобождаться от накопившихся в ней шлаков. Для этого лучше всего использовать медовый скраб. Медовый скраб, он точно так же помогает разгладить морщины и повысить упругость кожных покровов. Значит, я беру какой медовый скраб? Я беру ровные и одинаковые части меда и соли. Соль я беру экстра, либо же можно взять соль на кофемолку размолоть, она вообще получается как порошочек. Если я беру ложку соли с горкой, и точно также ложку э, беру меда. Все это чуть-чуть подогреваю. Э, в принципе, в сауне оно все прекрасно разогреется само. Перемешали и потом мед с солью втираем э, в баньке в кожу. Это прекрасный получается скраб. Плюс ко всему э, очень быстро, э, очень быстро. Э, Скажем так, что люди, которые хотят похудеть, то вот это самое лучшее средство. Вода выходит очень быстро. Обмен веществ начинает работать лучше. Улучшается обмен веществ. Ну и незаменимым в банке, конечно, это венечек. Венечком в банке надо себя похлестать. Это активизирует кровообращение и запускает процессы, Обновление клеток и кожи. Веники бывают разные, поэтому надо выбирать веник в зависимости от желаемых результатов. Березовый, например, веник, он успокаивает воспаление. Дубовый придает коже упругость. А липовый снимает отеки. Ну вот так считают. Надо, конечно, знать, что в баньке, в баньке надо находиться всегда по самочувствии. Поэтому вы похлестали себя, вышли, отдохнули, попили чай. Чай лучше всего пить травяные, лимонные. После баньки лучше всего увлажнять кожу. Мягкость ей придает разные масла. Я использую масло обыкновенное, э, детскую, детскую уличку Джонсон. Мне оно больше всего нравится, поэтому я, я его использую во всех случаях. Вот. Потому что много очень разных косметических средств. Вот Лучше всего, конечно... Использовать либо слоё, либо натуральное, либо оливковое масло тоже прекрасно. Очень прекрасно. Но оливковое масло, оно имеет такой вот специфический э, запах. Вот, а, а вот это вот масло э, я сейчас при, я, я вам сейчас принесу и покажу Больше всего мне нравится вот это вот э, детское, детское масло. Джонсонс называется. Видите? Вот такое вот. Это не реклама. Это я рассказываю то, что мне нравится. Мы попробовали. Появился у меня внук. Начали пробовать. Вот, и так вот бабушка оставила и им пользуется. Оно не жирное. Оно очень прекрасное. И... Э, после любой банки все везде работает очень прекрасно ну конечно не рекомендуется после бани наносить декоративную косметику коже надо дать время отдохнуть очень прекрасно работает и хороший дает результат это лимоны лимонная медовый напиток вот такой вот но если вы новичок в парной лучше всего надо заходить туда два 3 раза и 5 по 5 по 7 минут для первого раза это более чем достаточно а чтобы баня принесла заметный результат надо посещать ее каждую неделю надо стараться посещать ее каждую неделю В воскресенье мы ходили, ходили гулять, поскольку все везде, поскольку у нас карантин, и хочется, как мы и говорим, да, поменьше контактировать, а все-таки дышать свежим воздухом надо, поэтому мы ходили гулять куда, в лес. Вот. Чего мы больше всего боялись? Мы боялись клещей, потому что сейчас все рассказывают, что клещей появилось очень много, потому что зима была, зима была теплая в этом году, и они не очень-то и спали, и спят. Вот поэтому я нашла, сегодня я прочитала, мы начали разбираться о клещах сегодня, прочитала и нашла такую статью, называется Клещи, что спасет от смертельной опасности. И здесь есть некоторые такие полезные советы. Ну, так мы, как мы знаем, что вот сейчас много людей видели, видели много клещей, мы, конечно, их не видели, мы ходили в тот лес, где их немного. Вот. И несмотря на свой крошечный размер, эти насекомые, а именно клещи, способны стать причиной очень больших проблем, как мы знаем, и привести к тяжелым недугам, которые могут быть чреваты даже инвалидностью и даже смертью. Лучший способ уберечься от паразитов, это прививка. Но эту прививку надо делать не позднее, чем за 3 недели до выезда на природу. Да и не всем можно ставить укол. Однако есть и способы снизить риск укуса и не отказываться от радости весенней природы и выезда на природу и, и похода в лес. Прежде всего надо обходить в такие места большого скопления клещей. Это высокая трава, кустарники, пастбища При этом близость деревьев не должна смущать, потому что клещи не прыгают на нас сверху, а цепляются за одежду и обувь во время ходьбы. Поэтому идеальное место для пикника – это может быть поляна с низкой травой, где никогда не пасутся животными, И которой вы можете пройти по тропинке, минуя любые заросли и кусты. Конечно, обязательное, обязательное то, что надо сделать, это запастись антиклещевыми спреями. Такими спреями... Необходимо обрабатывать одежду каждые 4 часа. И э, не надо использовать для малышей взрослые вот эти вот пшикалки. Лучше всего брать детские варианты, они не столь токсичны для маленьких детей. После возвращения домой надо внимательно осмотреть друг друга, осмотреть свою одежду. Уделите особое внимание области за ушами, подмышками, упаковку, тут чаще всего присасывается клещ. Но клещ присасывается не сразу. Он, если попадет куда-то на одежду, он вначале найдет самое тонкое и самое самое тонкое такое вот место. И тогда уже и присасывается. Но если вдруг все-таки нашли уже клеща, который начал начал всасываться, прокусил уже, это. тогда надо как можно сделать. Надо его ухватить как можно ближе к хоботку пальцами или лучше всего пинцетом. И медленно выкручивать из кожи. Нельзя его э, дергать резко. Иначе головка э, этого кровососа может остаться в рамке. Если же так уже случилось, тогда Эту головку все-таки надо удалить. Предварительно обезоразить, Удалить ее надо иголочкой, предварительно обезоразить спиртом, либо одеколоном. После этого надо обработать место укуса каким-то спиртовым раствором, зеленкой. И обязательно, конечно, обратиться в поликлинику или в трампунт, потому что, как мы знаем, что клещи, они переносят очень плохую болячку энцефалит. Да, это если слабый, если действительно этот был такой клей, то надо делать обязательно прививку. И... Врачи тогда уже примут решение, нужно ли в этом случае, в вашем случае вводить вакцину от клещевых инфекций, им, иммуноглобулина. Но вот, э, пишут еще, как работает иммуноглобулин. Он работает лишь первые трое суток после укуса. Ну, такие вот, такие вот бывают неприятности от клещей. от клещей. Ну и, как всегда, у нас рубрика называется «Улыбнись». Рубрика «Улыбаемся». И теперь у нас, так, Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут. Добро всегда побеждает зло. Кто победил, тот и добрый. Директор банка наконец-то выдал дочь замуж. Попался жених, который не читал мелкий текст в договоре. Хозяин ресторана дает указание бармену. Сегодня готовим такой коктейль. 5 граммов водки на 100 литров воды. Психбольница гуляет, что ли? Тихо, тихо. У гомеопатов корпоратив. Придумали съедобные деньги. Несколько чиновников Уже подавились. Вася, а тебе не мешает то, что ты левша? Нет, у каждого свои недостатки. Вот ты, например, какой рукой размешиваешь чай? Право. Ну вот видишь, а нормальные это люди размешивают ложечкой. Решила проблему с одеждой которая висела на стуле. Поставила стул в шкаф. И теперь все хорошо. Теперь все вещи, как и положено, в шкафу. Когда я отреклась от престола, меня выписали с психбольницы. Вот так бывает оказывается. Ну и улыбаемся дальше. Как хорошо быть бабушкой. Вот потеряла носок, связала новый. Мужчина вам сказал, я тебя люблю. До секса или после? Для. А кто мы с тобой, с тобой теперь? Просила она, склонив голову и обхватив руками свои колени. Друзья или любовники? Он стоял у окна и молчал. «Скажи, кем бы ты хотел быть?» Спросила она снова. Он посмотрел в окно, в звездное небо. И задумчиво так ответил. Я бы хотел быть космоматом. Житейская мудрость. Две фразы, которые помогут тебе открыть многие двери в этой жизни. На себя и от себя. Милый, ты заметила, что я похудела? Но когда я мог заметить? Я же целый день был на работу. А знаешь, как улучшить вкус и качество воды? Не знаю. Купить фильтр? Нет. Надо положить в воду огромный кусок мяса, поставить на газ тогда будет вода намного вкуснее девушка из интеллигентной семьи поступает в институт в другой год в город через месяц ей звонит мама доченька ну как ты говорят у вас там студенты пьют курят, употребляют наркотики, занимаются беспорядочным сексом, вступают в религиозные секты. секты. Дочь слушала и удивленно спрашивает. В религиозные секты? В магазине Покупатель. Это генно-модифицированная морковь, продавец? Нет. А почему вы так решили? Морковь. Да. Почему, вы спрашиваете? Бабушка Божий одуванчик, которая совсем недавно научилась пользоваться интернетом, устроила скандал в электронной очереди к терапевту, Петрович, а ты чего дрова сидя колишь? Да, пробовал, лежа, не получается. Я своим спокойствием, кого хочешь, до истерики доведу. Вот такие вот сегодня. У нас небольшие истории, такие вот э, рассказала вам, а, рассказала анекдоты. Вот. Э, на сегодня все. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на мой канал. Завтра, э, я думаю, мы поговорим. Мне очень нравится финский доллар. Много много интересных историй я вот дело Вавилова «Доллар», Хочу вам прочитать. Витко Сердеец. Довели двух жен до алкоголизма. Довел Евгений Евсегнеев. Знаем, что. Вот. Диванная дипломатия за хрустальную кровать шах отдалился русскими военными. Всем спасибо большое за внимание. Пишите мне в комментариях, подписывайтесь. Всего вам доброго. Хороших снов, потому что уже вечер. Да. Надо брать, так сказать. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.